Вот вы сейчас меня слушаете. С этого момента, с этого момента развернитесь и не ходите пятками вперед. Смотрите только туда, куда вы идете. С этого момента. Все делайте наилучшим образом, наилучшая мысль, наилучшее слово. Отслеживайте. Чуть-чуть что-то появилось. Стоп. Это не мое, это все в прошлом. Я живу сегодня и вперед. И то есть не давайте развиваться никаким прошлым. То есть каждый момент отслеживайте. День, два, три. В конце концов надоест, надоест отслеживать, и вы перестанете это вспоминать. То есть все только направлено на сегодняшний день. И каждое мгновение сегодняшнее надо делать по максимуму. По максимуму любви, по максимуму уважения, по максимуму добра. Плохо, не лезут мысли, возьмите, сделайте какое-то доброе дело. Например, вы живете в 28-этажном доме, возьмите и помойте в подъезде полы с верхнего этажа до нижнего. Шутка, но в этом есть доля правды. Женщина одна такое делала, чтобы убрать, и как только... Плохая мысль возникает, она вспоминает, как она мыла эти этажи, и у нее сразу эти мысли улетучиваются.